Совет первый. Пейте много воды. Если вы хотите, чтобы а, вы похудели красиво а, и хорошо, и полезно для здоровья, перед, а, когда, когда вы занимаетесь управлением веса, снижением веса, пейте много воды. Сколько? Сколько? Очень хороший вопрос. А, вообще, а, в Айовее, например, есть такое наукое направление. А, в Айовее говорится так. Пейте тогда, когда вам хочется. Вот когда вам хочется, тогда и пейте. А если не хочется, то у ваших вкусов просто на какой-то момент просто поверьте мне. Потому что эти рекомендации были даны для кого? Для тех, кто более-менее какой-то э, ведет образ жизни такой близкий к природе. То есть он э, э, едят там, в Индии, например, не так много там, еды. Они, им нельзя есть, есть им нельзя есть, в основном растительная пища, у них вкусовые вот эти качества, они э, очень развиты. И как правило, вы знаете, когда мы хотим есть. есть, в этот момент мы на самом деле хотим пить. И вы хотите есть, а может быть вы хотите не есть. Спросите себя, а вы хотите пить? И 100%, ну где-то там процентов 90% вы хотите пить. Либо вы хотите впечатлений каких-то. Потому что у вас все в рутине. И вы хотите просто каких-то впечатлений, да? Но чаще всего вы а, хотите пить. Но вот это вот а, желание пить, вот эта вот потребность, она в какой-то момент затерлась. И мы перестали слышать ее. Поэтому а, надо войти во вкус. Понимаете? Я все ем и ем, да? а аппетита все нет и нет. Нет, да? то надо... мы хорошо чувствуем чувство жажды, то, когда пить очень сильно хочется. Отлично. Вот надо из лета перенести эту <смех> <смех> способность. Да? Надо просто чувствовать. Да? Чувствовать. И для начала, когда вы хотите есть, начните пить. Вот просто выпейте. И если у вас чувство голода ушло, значит вы хотели пить. Все очень просто. Да, да? У меня вопрос, простую воду пить или чай, там сок, что-то такое? Да, я вот сейчас э, эту тему как раз хотела э, осветить. Вообще, с, э, напиток номер один по целебности, one. самый лучший, the best, а Друг будет смотреть за рубежом. Это вода, в чистом виде вода. Чистая вода это напиток номер один, вот более целебного просто ничего нет. А вообще, естественно, воду в любых вариантах, в компотах, в чаях, в отварах трав, в супах, да, но пусть эта жидкость поступает вам. Хотя, если она в чистом виде, это, это действительно самый, самый целебный напиток. Теперь, когда это пить, я сейчас встречу, потом, э -э, обязательно отличный вопрос э -э, Лучше всего воду пить, вот когда вы просыпаетесь утром и вы выпиваете стаканчик воды, не залпом, а потихонечку и вода желательно, чтобы была тепленькая. Вот такая тепленькая вода, которая вы... Э -э, то есть, почему? Потому что она лучше усвоится, она согреет внутри организм и она все, что накопила организм за ночь, а он отдыхает, он очищается, и все это выводится в желудок, и все это выводится в желудочно-кишечный тракт, и со слюной так же выводится, все это растворяется, все это потом выводится. Поэтому по утрам один стаканчик как минимум выпивать. После этого хотя бы два часа можно не есть. Ну, хотя бы два часа. Я ем три часа после пробуждения. Потому что организм накопил силы во время сна, а, а пища забирает энергию. И мы тратим вот этой как бы, силы, потом едим. Я уже много лет так делаю. То есть для меня это, это как бы норма. Я не завтракаю по утра. Либо это завтрак в любом случае, если вы привыкли, он должен быть очень легким. Ну, типа какой-то кашицы, типа салата. Ну, такого легкого в любом случае. А вот говорят, воду нужно корейцей, лимон добавлять утром, нет? Просто Это просто, вот какие вкусовые ощущения у вас есть, потому что это отдельно, это по Конституции. Нужно смотреть по каким-то рекомендациям. Это вот как, знаете, это, это гомеопатия. Mm -hmm. Это уже гомеопатия, когда вас вас добавляет то, что нужно добавлять. То, чего не хватает. Но вы пока не знаете, что. А вот вода, она... В первую очередь, она нам интересна, мы даже проведем, знаете, наверное, целую лекцию по воде. С согласны, да? Это отдельная тема. Это отдельная большая тема. Вот, все, вот именно все, что связано с водой. И а, как исцелиться с помощью воды? Вот прямо как исцелиться? А, реально. Если использовать один фактор, один фактор, солнце, воздух и вода, да? Один фактор из этих трех вода уже можно исцелить себя. Одним вот, пониманием, знанием вот, э, всех взаимоотношений с водой. У меня вопрос как раз был в продолжении добав, добавок к воде. Да. А Гведа говорит, что нужно добавлять к воде к утренней, да, да, имбирь. Добавляю имбирь, когда пью. Да. Почему болит все внутри? Болит верхняя часть живота. Убираю имбирь, не болит ничего. Да. Это все-таки приятно, полезно, и организм так реагирует. Очень хорошо вам показывает организм, что не надо, да? конечно. Это лишнее? Это лишнее. Лишнее. Во-первых, Аюрведа, она не говорит, что имбирь добавляйте. Она в определенные периоды времени, мы можем добавлять имбирь. Вот. Только в определенный период времени, и опять же, не всем. Аюрведа, она очень интересная, она не дает рекомендации всем. Вот чем она и цена. Тем, что Аюрведа подразумевает, что мы все разные. Угу. И вы приходите к доктору Аюрведы, он вас смотрит и говорит, вам вот это все надо, а вот это вам не надо. Угу. Именно вам». А другому приходит, он говорит, «Да, вот тебе с ним берем надо». А тебе не надо. И это надо, надо, надо смотреть. И а, надо оценивать это. Вот, либо это делает доктор Аюрведы, либо делает э, специалист, который может снять с вас все параметры и увидеть ваши индивидуальные особенности. Потому что, может быть, вы имбирь не переносите. Да и, кстати, специалист по юриде может это не знать. Потому что он может оценивать только Конституцию. А переносимость чего-либо он может не знать. Потому что туда, в этот организм, уже внедрились какие-то токсины, яды, какие-то стрессы, они что-то поменяли в нем, и какие-то ферменты перестали вырабатываться. И это, например, может дать эту информацию, прибор, вега-тест, то есть который как раз Сергей Анатольевич использует в своей практике, и он может сказать, идет имбирь или нет. Это легко можно оттестировать. Все продукты можно оттестировать. Вот, только надо владеть системой тестирования Но ну, а пока вода Вода, пейте много воды Это первый рецепт